жена возвращается с новогоднего корпоратива домой открывает так с ноги дверь муж уже на пороге стоит ее ждет она дорогой я тебе сейчас все расскажу как было только не ори Ох все пили я пила все с мужиками! Целовались. И я тоже с мужиками целовалась. Все салаты ели. И я тоже салаты ели. Поэтому я у тебя жена хорошая, порядочная. Есть вопросы? Муж так недолго думает. Есть. Платье где? Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Кто не подписан на мой канал, подписывайся.